Привет, привет, ребят Ребят, сразу же пока присоединяются Давайте еще расскажу Сегодня у нас будет В закрытом клубе Очередной эфир Почему не могу выйти в сухие Потому что у многих У многих все время проблемы, чтобы зайти на сухие дни Об этом поговорим Потом не забывайте, что у нас 13 числа, 13, 14, 15 будет ретрит живой ретрит в Сочи. Всех ждем, мест много, нам еще предоставили места и сказали, что рядом еще с тем мини-отелем, в котором мы будем, который мы выкупили, там есть гостиница и там очень много номеров. Поэтому приезжайте, прилетайте, всем места хватит. И после Нового года. В закрытом клубе будет такой большой-большой марафон на две с половиной недели. А, неделя будет чисток, да, потому что очень любят люди чистки, и некоторым действительно эти чистки необходимы. Ярик! Вот. А, эти чистки некоторым действительно необходимы по разным причинам. Мы обсудим, какая чистка для чего нужна, как ее сделать правильно, чтобы это не причинить какой-то ущерб, стресс для вашего организма. И через неделю будем заходить на сухие дни, на 7 дней сухих. И если кто-то не был даже на сухих днях, и нет какого-то опыта большого, то 4 дня вы точно с огромным удовольствием пробудите, потому что в поле, в компании... В этом в поле единомышленников очень легко проходить эти сухие дни. И два дня у нас будет на выход. Два-три дня. Вот. Естественно, там будут постоянные эфиры. Скорее всего, это будут ежедневные эфиры. Поэтому присоединяйтесь. До Нового года вход в клуб 500 рублей. И для тех людей, которые присоединятся до Нового года, для них это, этот тариф закрепится постоянно 500 рублей. А кто будет присоединяться после Нового года, то это будет уже 800 рублей. Вот. Разница небольшая, но тем не менее. Для вас небольшая, для меня приятная. Привет, ребят. Сегодня у нас тема с вами будет ограничение тела. Это только личные границы ума. Я, наверное, здесь даже больше беру тех людей, которые действительно с ограничением тела, тех людей, которые действительно имеют физические ограничения. И это не важно, это может быть какие-то заболевания, которые вновь приобретенные, это какие-то недуги, которые получили мы в процессе своего жизненного пути, либо это врожденные какие-то. Наше осложнение. Почему я хочу об этом поговорить, потому что у меня действительно уже скопился в моей практике, чему я очень благодарна, скопился такой опыт, что любое ограничение я в этом уже абсолютно уверена. Это только у нас в голове все, что мы себе надумали, то, что нам навязало социум, то, что нам не хотя. Навязали те же наши родители. Это, к сожалению, все только происки нашего ума. У меня была девочка, которая с рождения ей ставили ДЦП, причем у нее было с такими иногда такие сложные периоды в ее жизни попадались, что она могла на неделю уходить в себя и ей. Классно, только вышел сухих дней 80 часов, 7 дней мечта. О, клёво, все, присоединяйся. И она доходила у неё до того, что у неё, она 7 дней не могла вообще появляться в социуме, и она просто закрывалась сама в себе, и не было у нее такой возможности, чтобы кто-то с ней поговорил на какие-то темы, которые были внутри нее. Потому что, я, наверное, еще раз повторюсь, я об этом уже говорила, люди, которые с ограниченными возможностями, это, не хочу никого обидеть, но это действительно более глубокие люди. Это те люди, которые, которые смотрят на жизнь по-иному, которые воспринимают, наверное, каждую какую-то мелочь, не воспринимают с огромной радостью. Это то, что мы разучились делать, к сожалению. И если у них снимать ограничения, то они, конечно же, идут с огромным благом, идут в те свои ресурсные состояния, которые людям со своей обычной физической формой добиться тяжелее, как бы это странно ни звучало. Да. И вот эта вот девочка, мы с ней работали какое-то время, она начала, она не могла летать, она не могла летать, как она думала, что это ее по физическим каким-то ограничениям, потому что у нее очень психологически, ей было это тяжело преодолеть, и у нее все ее какие-то передвижения ей давались очень тяжело. В результате она стала туроператором, по-моему, это так называется что она прилетает и она оценивает, э, оценивает отель для людей с ограниченными возможностями, ставит свои оценки, и вот она сейчас летает по всему миру. И это очень круто, это, мне кажется, огромные результаты. Э, для нее это очень круто, она очень себя поменяла, она расширила свои границы, она, убрала, э, она расширила свои границы, она убрала свои рамки и предрассудки из головы. И за счет этого у нее образ жизни, образ мышления, качество жизни, конечно же, повернулось на 180 градусов. Точно так же есть такой пример, когда девочка, она после аварии, она не ходила, ну, уже где-то более двух лет, она не могла ходить, она в коляске ездила. И за счет того, что она никак не могла, вот эти вот года, пока она села в инвалидное кресло, она не могла справиться с теми разочарованиями, которые она видела ежедневно в своей жизни. Она не могла приспособиться, как ей жить. Она не могла приспособиться, как ей существовать в этом мире, который она думала, что он вообще под нее никак не заточен. Да? Вот такое грубое слово, наверное, при меня. И точно так же работая с ней, меняя ее восприятие этого мира, восприятие себя в первую очередь, потому что мир меняется с, тем, с теми результатами, когда меняемся мы. И когда она поменяла свое восприятие к самой себе, к той ситуации, в которой она оказалась, когда мы нашли те моменты, которые не давали, ей тех жизненных ресурсов когда мы их проработали и вот не так давно она мне позвонила и долго плакала плакала, плакала от счастья потому что она начала чувствовать ноги Она говорит, я, я плачу от счастья плачу от того что я начала чувствовать боль в ногах я говорит, плачу от этой боли это самое прекрасное что со мной случилось в этой жизни да, когда ты не чувствуешь ног несколько лет, когда ты понимаешь, что ты обречена полностью и навсегда, и когда у тебя вновь э, выстраивается э, нервное окончание, когда у тебя вновь начинают энциклировать в тех местах, в которых ты даже не предполагала, что это может быть, конечно, это великое счастье, конечно, это классно. Я пока не могу сказать, будет она ходить, не будет она ходить, но то, что... Есть такие огромные результаты, такие огромные процессы, что человек начал чувствовать свои ноги после стольких лет сидения. Да? Это, конечно же, огромный результат. И это результат проработок каждого. Потому что наше тело, наверное, я скажу такую вещь, которую, может быть, не каждый с этим согласится. Я, наверное, все-таки озвучу это, что я считаю, что наше тело... Оно главное. И оно нам всегда дает сигналы. Всегда. Что бы с нами ни случилось, оно дает сигналы, что с ним внутри происходит. Оно дает сигналы, что происходит во внешнем мире. Оно настолько восприимчивое, но мы головой настолько... Настолько у нас стоит много ограничений в нашей голове, настолько много там... Барьеров, каких-то мыслей, чьих-то ожиданий, каких-то рассказов, которые нам абсолютно не нужны. И за счет этого, то что в голове у нас много-много-много всего, сигналы от тела в голове у нас проходят либо крайне тяжело, либо с таким опозданием, что когда уже голова понимает, что происходит с телом, тело уже на другой стадии. На другой стадии закрытия себя. И именно поэтому я всегда говорю, что нужно прорабатывать голову. Нужно прорабатывать голову, чтобы она наконец-то начала воспринимать и чувствовать наше тело. Чувствовать то, что нам дано природой. Потому что тело нам дано природой. Оно безусловно, оно великолепное, оно идеальное. И только потому, что голова не успевает бежать за телом, только поэтому у нас получаются многие, многие вопросы, которые мы не можем разрешить до сих пор. Еще могу сказать, рассказать такую историю, которая со мной случилась буквально в этот понедельник, вчера. У меня есть девочка невероятной красоты, она просто божественно. Она сама из Германии. И у нее рак. рак, и она год лежала. Сейчас, слава Богу, она уже ходит. Правда, совсем чуть-чуть, еще пока мы с ней не так долго работаем. Но, тем не менее, она уже ходит, она уже понимает, что никакого рака у нее нет. И тело идет на восстановление. Это, конечно же, точно так же идет на чувствование своего тела. И когда она мне рассказала ситуацию, она говорит... Тело получается сходное с таким понятием, как душа. А нет, это немножечко другое. Душа это другое. Душа это не тело. А тело, наверное, это тот инструмент, который, это тот сосуд, который вмещает многое что. И многие говорят, конечно, что души не существует, что не существует там еще чего-то. Но то, что в нас есть внутри нас, это можно назвать хоть как. Душа, энергия, какая-то субстанция, еще что-то. Но это то, что есть мы, это то, что есть внутри нас. И, может быть, мы назовем это душа. Это то, что находится в нашем сосуде, то, что, то, без чего не может жить тело. Но и тело не будет жить без того, что есть внутри нас. Энергия это, либо душа. Если у нас нет души, то телу тогда нечего здесь делать. Зачем оно здесь? Оно само по себе не будет. Если у нас абсолютно разбито тело, если мы его абсолютно разбили, то душа, энергия, все что, хоть как это назовите, то оно тоже уже не видит смысла, потому что вот эта энергия, она полностью оттягивает. Энергия разрушения тела, она полностью оттягивает, вытаскивает нас из этого мира, из этого физического мира, в котором мы могли бы радоваться этими красками. Поэтому одно без другого, оно не может существовать. В этом физическом мире, в этой плотности. Мы же с вами здесь живем, поэтому будем говорить только про это плотность. Про это физическое восприятие этого мира. <как> И вот вернусь я а, к девочке. И она сказала, что, говорит, у меня у сына такая вот есть проблема, что у него с рождения, и, говорит, у меня такое же было, но вот немножечко отошло, с рождения один глаз он постоянно косит. И ему сейчас 17 лет, и ему не выдают права. То есть говорят, права получишь, но обязательно там будет пометка очки. И он говорит, я ни в какую не хочу очки. Говорит, для меня это неприемлемо. Вот, и мы с ней договорились, что он... Так как уже достаточно взрослый парень, 17 лет ну, Понятие такое относительное, да, взрослость, тем более для родителей И мы договорились, что он выходит на сухие дни и на депривацию И после второго дня, вторых суток депривации Я говорю, у него полностью, 100% будет зрение восстановлено я говорю, после вторых суток он может идти на, на тестирование, и там у него будет стопроцентное зрение. Но она говорит, я, конечно, так не поверила, потому что, ну как 17 лет было не стопроцентно, тут после двух дней депривации сна какое-то стопроцентное зрение. Он сходил в понедельник, она ему сказала, он сходил в он это все сделал за выходные. В понедельник сходил, у него стопроцентное зрение, и ему выдали права, да, он прошел тестирование прошел успешно и для них это было прям вообще супер здорово это я к чему говорю это я говорю к тому, что ребенок у него нет еще столько на... наеденных ограничений а, рамок границ условностей, а, каких-то непонятных сказок мнений и рассуждений то есть ему сказ... он, он захотел вот этот результат ему сказали вот этот результат ты можешь получить это. Он просто безусловно поверил. У него нет ограничений в его голове. Он взял и поверил. И вот эти вот два дня решили два года его жизни. Все. И это не потому, что это какой-то суперрецепт, который никто никогда не знал. Это не потому, что я его как-то объяснила по-другому. Это потому, что ребенок просто безусловно поверил. И когда мы начинаем верить себе безусловно просто потому что мы идеальны, то, конечно же, у нас это все начинает реализовываться в считанные в мгновение. То есть у нас реализация идет сейчас, а наш мир плотный мир, он просто постепенно подстраивается под ту реализацию, которую мы захотели. Именно поэтому только идут какие-то оттяжки в зависимости от того, что мы хотим. Не потому, что это не сбывается, а потому что весь мир начинает подстраиваться под то, что мы знаем, что это абсолютно так, что это безусловная истина, наша истина нашего мира. И поэтому сейчас, ребят, когда мне кто-то говорит, что «Ой, вот я не смогу, потому что вот это…» Это только ваши ограничения. Если вы готовы сами, готовы их убрать, то я, конечно же, безусловно, вам помогу. Это классно. Это ваши результаты, они меня они меня вдохновляют. Они меня радуют. Меня, мне это приятно. Мне приятно смотреть на то, как меняется ваш мир. Мне безумно приятно смотреть на то, как меняется мой мир. Мой мир – это вы. И мне, конечно доставляет не просто удовольствие, для меня это, наверное, какая-то результативность моего мира, когда я понимаю, что я наконец-то начинаю выстраивать свой мир, что в моем мире все больше и больше а, здоровых людей. Здоровых это не в плане, что температура 36,6 и параметры 90, 60, 90, а именно... А, Здоровые – это в плане счастливые, когда у вас есть, безусловно, радость к жизни, к себе, когда у вас есть восприятие себя, любимого, когда у вас есть эти краски жизни, которые вокруг нас. Глуся, Светочка, милая, соскучилась, обожаю вас. Спасибо, Глуся. Ну, поэтому сейчас, я думаю, что после Нового года уже будет... Я уже сформирую. Я уже сформирую то, что бы я хотела давать. И после Нового года я сделаю такой курс. Курс для людей с ограниченными возможностями. Неважно, какие это ограниченные возможности. Это могут люди, которые просто... Они думают, что не могут прийти в ту форму, в которую бы они хотели. Ограниченные возможности – это когда они думают, что у них есть неизлечимая болезнь. Ограниченные возможности – это когда они думают, что они в коляске какие-то социально неприемлемые для других. Это те люди, которые не физически не такие, как мы не такие как я, не такие как большинство. Это именно курс будет для тех, которые не могут себя найти по э, тем причинам, которые, которые им озвучила э, традиционная медицина, так скажем. Это те люди, которые думают, что у них действительно есть ограничения. Ограничения э, в передвижении, ограничения в умственной деятельности, ограничения еще в чем-либо. Этот курс будет именно для них И он не будет идти в определенный день То есть он будет идти по набору людей Как только набирается определенная масса э, ребят Которые готовы идти на этот курс То мы его будем запускать Так как он будет еще для них в записи Только для тех, кто участвует То если они по каким-то причинам не смогли э, присутствовать То, конечно же, они могут его пересмотреть Но я... Уверена, что этот курс это даст вторую жизнь этим людям. Этот курс покажет, что ограничений в этом мире нет. Ограничения, навязанные нам социумом. Не потому, что эти ограничения действительно есть, а потому, что это очень удобно. Очень удобно разъединить всех. Вот этот сюда, этот сюда, этот сюда. Разбить всех по кучкам, вот этот может это, это может это, это может это. Нет, мы все абсолютно талантливые, <с> мы можем абсолютно все. Просто кому-то нравится это, а кому-то нравится другое. Вот и все. Все наши отличия друг от друга. Если мы говорим, что кто-то не может чего-то сделать, это неправда. Просто у вас нет желания это сделать. Это другое. И это нормально. Вы не можете хотеть все чего-то одинаково. Вы не можете хотеть все обязательно а, одних и тех же вещей, одних и тех же проработок, одних и тех же результатов. И то, что мы разные, это, это прекрасно. И именно про это, это и будет этот курс. Именно про тех людей, которым навязали, что им нужно как-то посторониться, им нужно дать дорогу другим, им нужно как-то умерить свой пыл, потому что они никогда этого не добьются. Это неправда. И вы это увидите. И я обязательно буду выставлять отзывы, чтобы вы все их читали и все видели, что это не потому, что кто-то избранный, и для него это получилось, а просто увидите, потому что, когда мы начинаем открывать себя, когда мы начинаем раскрывать свое сознание перед самим собой, мы начинаем смотреть на себя другими глазами, мы начинаем осознавать, что действительно для нас э, наше тело нам дано не как панцирь. Это не наша клетка, это не наше ограничение, это наша возможность. Просто у кого-то есть вот такая возможность, а у вас будет такая. И мы это обязательно все откроем, обязательно все это откроется, это никуда не денется. Вы созданы для счастья, вы созданы для любви, вы созданы для изобилия, чтобы принимать это все и отдавать это все. И то, что у вас, вы, например, не можете ходить, или там у вас не две руки, а одна, либо у вас стоит какой-то диагноз, с которым невозможно, как вам сказали, сделать то-то и то-то, Поверьте, у вас есть абсолютно миллион еще путей и миллион реализаций ваших возможностей. И мы обязательно их раскроем. Вы уникальны. Просто вам каким-то образом показало ваше тело, что вот это не твой путь, у нас есть другой, иной. И вам нужно будет его просто найти. И поверьте, мы с вами обязательно его найдем, как только вы раскроетесь перед самим собой. Как только вы поймете, что а, у вас вся Вселенная, вы и есть вся Вселенная, какие могут быть перед вами ограничения? Но мы же с вами не говорим, например, когда а, кто-то начинает рассказывать там, ой, вот я не могу до туда доехать, потому что у меня нет автомобиля, но есть же другой способ туда добраться. И точно так же про наше тело. Вот я не могу вот это, потому что у меня нет ног там, или у меня не ходят ноги, потому что я в коляске. Но есть другой способ дойти до вашей цели. Это всего лишь э, тот сосуд, в котором живет ваше все. Это всего лишь тот сосуд, который мы, э, насколько это возможно, должны поддерживать в любви, в радости и э, в изобильном нашем состоянии. А какой это сосуд? Как он выглядит? Это уже другой вопрос. Это, это уже настолько на него можно не обращать внимания, что какой он нам дан на данный момент. Это все ограничения только в нашем уме. Нет ограничений для вас. Вы уникальны, вы идеальны. Вы точно так же можете любить. Вас точно так же могут любить. Вы э, настолько готовы отдавать свою любовь, вы настолько готовы отдавать то изобилие, которое скопилось в вас, а нам иногда этого так не хватает, поэтому мы с удовольствием будем этим всем обмениваться. Никогда не ставьте на себе какой-то крест, потому что кто-то сказал, кто-то как-то сделал, кто-то вас убедил. Потому что там вы услышали, здесь вы не, не получили каких-то ответов, каких-то результатов. Это всего лишь ваш жизненный отрезок, который вас научил чему-то, который вас привел к чему-то. И, возможно, он вас привел вот именно к тому, чтобы вы наконец-то начали раскрываться. Когда вы наконец-то начали себя познавать, раскрывать, удивлять себя. И то окружение, которое вокруг вас. Ребят, если есть вопросы, задавайте. С огромным удовольствием отвечу. Еще хотела с вами поделиться, что э, вот этот вот марафон, который у нас... Вчера был последний день У меня были там такие великолепные девочки Которых я обожаю И одна из них, девочка, она тоже перешла в автономию Сейчас буду смотреть, насколько она закрепится там Ну, я думаю, что, наверное, уже закрепится Потому что это другие состояния Другое восприятие другая чистая любовь, это все по-другому. И когда она пишет сейчас и рассказывает то, что с ней происходит, то это, конечно же, великолепно, когда она в таком состоянии, это, это чудо. Когда еще будут ретриты? Если вы говорите, что выездные ретриты, там, где живые ретриты, когда можно будет поучаствовать, то я думаю, что это будет, скорее всего, в февраль, но мы посмотрим, как этот ретрит пройдет. Мне нужно посмотреть, как он будет, прочувствовать, насколько, насколько люди готовы на этих живых ретрис, чтобы это было не просто какой-то интерес, просто интерес людей, а насколько они готовы раскрываться, насколько они готовы познавать себя, то, конечно же, они будут. И январь, он такой, наверное, у всех будет месяц восстановления после Нового года, да, потому что многие отмечают Новый год, и это нормально то, что они отмечают Новый год. Мы тоже будем отмечать, но ну, в каком-то своем контексте, да, потому что дети, дети, это праздник, это для них это, это волшебство, его, конечно же, нужно отмечать. А, в офлайн, в онлайн, в офлайн ретриты у нас будут с записью. Но, скорее всего, 20 декабря, если если наберутся, то 20 декабря будет будут люди, и мы тогда перед Новым годом, тогда ух, зайдем. Как избавиться от хронических простуд? А это нужно понимать, что хронические простуды, зачем они вам? То есть что такое простуда? Это не восприятие внешнего мира. Вы почему-то не принимаете внешний мир такой, какой он есть. Но все время его хотите переделать. А вы все время хотите его как-то подделать, доделать. И он дает вам свою реакцию, которую вы не принимаете. И поэтому вы как бы начинаете болеть от внешнего мира, простуда Простуда – это то, что извне приходит в нас. И это тоже можно все проработать, конечно же. Можно проработать на марафоне «Возможности меня». Это не просто так я его назвала, «Возможности меня». Это действительно раскрытие ваших возможностей, о которых вы даже не предполагали. Вы даже не предполагали, насколько вы уникальны. И это только маленькая-маленькая часть того, которая направит вас на этот путь, на раскрытие себя. Конечно, это можно все проработать. Ребятки, есть еще вопросы? Задавайте. И кто не присоединился в закрытый клуб, присоединяйтесь. Там у нас очень много эфиров, там у нас очень много таких вопросов, которые мы не выносим в, в общедоступные эфиры, потому что не все готовы люди слышать какую-то информацию А в клубе, конечно же, уже люди, которые, которые уже более глубоко начинают себя прорабатывать Поэтому еще раз повторюсь, что у нас будет, мы сделаем в клубе каждую пятницу У нас будет сухой день Кто не может зайти на сухой день Компания, нашей большой дружной компании, это будет сделать легко Поэтому в клубе у нас будет каждую пятницу сухой день и после Нового года, когда вы все отъелись, наелись, когда вы уже насытились всякими разными вкусами, то после Нового года будет у нас еще такой на две с половиной недели, такой глубокий курс по очистке себя. То есть это будет неделя чисток, зачем, как и почему, и неделя будет сухих дней, потом выход. Так, как присоединиться к закрытому клубу? Как присоединиться к закрытому клубу? Напишите мне в личку, я вам все скину, как это сделать. В директ напишите, и тогда вы это сделаете, потому что до нового года 500 рублей, он сохраняется для, потом уже на дальнейшее. А после нового года будет 800 рублей, как бы небольшая сумма, но приятная. Выше вопросик про тело. Так, сейчас. Я глусь, когда читаю, меня аж прям радуется. А я вам ответила. Тело получается сходное с таким понятием, как душа. Нет, тело это не сходное, как душа. Я вам уже как раз ответила на этот вопрос. Вы, наверное, где-то отвлекались. Тело это наш сосуд, это тот сосуд, который мы должны хранить, холить, лелеять и ухаживать за ним. Это наша энергия, пусть, пусть назовем это Душа, это, которая, она везде, она не только в теле. Мы больше, чем тело, мы выходим за пределы нашего тела. Но тело – это наш инструмент, который нам сигнализирует о тех либо иных каких-то процессах, которые происходят в этом физическом теле, в физическом мире. Тело – это тот инструмент, через который мы можем потрогать, пощупать, ощутить какие-то запахи, какие-то вкусы, ощутить какую-то физическую нагрузку, физическую активность. Это наш инструмент, но это не наш панцирь, это не наша клетка. Именно поэтому я и говорю, что люди с ограниченными возможностями, это люди просто с ограниченными, с ограничением в уме, они не ограничены в возможностях. Просто где-то что-то они не дощупают, не, не дойдут еще что-то, но они больше, чем тело. Это мы и будем раскрывать. Мы намного больше, мы настолько, мы настолько глобальные. И когда вы это понимаете, что мы – это просто огромная-огромная вся субстанция, которая вот эта вот единая субстанция, это мы и есть. А тело – это наш великолепный, умнейший инструмент которым мы, к сожалению, не умеем пользоваться. И мы как раз это все с вами разберем, как грамотно пользоваться им, чтобы мы могли прям с удовольствием им пользоваться. То есть вот у меня, например, есть рубашка, да, и я, если бы я не знала, как ее одевать, я думаю, ну, интересно, а что это такое? ну А что, вот она висит на вешалке, вот прошла, посмотрела, и хорошо, думаю, ну вот, какая-то бесполезная вещь. Светочка, рак возникает от питания или от внутреннего состояния? Спасибо. Рак возникает от внутреннего состояния, которое мы начинаем заедать. Поэтому тут получается цепочка, которая тянется одна за другим. Рак ⁇ это наша непроработка. С телом можно обо всем договориться? Конечно, с телом можно обо всем договориться. Оно уникально. Вот. А про рак я вам еще расскажу, наверное, это не касаемо не только рака. Привет, римочка моя хорошая. Это касается каждой болезни. Еще раз повторюсь, что смертельные болезни не существуют. Смертельная бывает только смерть. А каждая болезнь, которая дана нам, это философия. Это философия нашей жизни. И как только вы начинаете раскрывать философию вашей жизни, вы начинаете познавать, для чего вы привлекли в вашу жизнь эту болезнь. И как только вы это все раскрываете, вы это познаете, вы это принимаете, вы это для себя усваиваете, то тогда больше вам она не нужна. Вы понимаете, как можно этих же результатов, этих ощущений, этих возможностей, этих каких-то плюшек добиться вне этой болезни. Тогда, конечно же, она отступает. Тело начинает э, излечиваться, так скажем, моментально. Просто у нас идет э, процесс с задержкой. И как только мы поняли, для чего нам эта болезнь нужна, для чего она есть в нашей жизни, для чего она есть в нашем теле, в нашем сосуде, в нашем великолепии, как только мы понимаем, что мы можем вот эти эмоции, эти ощущения эти действия, эту любовь получить вне этой болезни, то она у нас вот как только мы это поняли, она у нас отступает моментально. И нам просто нужно время, чтобы организм, чтобы наше тело просто себя подштопало и все. А насколько мы это поймем, насколько мы это примем, вот здесь вот и есть наша с вами работа над самим собой. Я бы даже сказала, наверное, не с телом можно договориться, а тело может с вами договориться. Когда оно чувствует, что вы его понимаете, когда оно чувствует, что вы его ощущаете, когда оно чувствует, что вы на одной волне, на одной вибрации, тогда оно дает вам шанс выйти на, другую, на другой уровень вашего восприятия. Тело вам дает этот шанс. Потому что здесь мы существуем в этом физическом мире Только а, потому что мы есть в этом сосуде Да, мы больше, чем этот сосуд Мы глобальнее, чем этот сосуд Мы шире и ярче, чем этот сосуд Но если у нас не будет этого сосуда То мы в этом физическом пространстве, в этом физическом теле а, В этом физическом мире как мы будем существовать, как мы будем чувствовать, как мы будем ощущать, как мы будем разговаривать, как мы сделаем так, чтобы нас видели и воспринимали другие. Катушки Мишина стоит ли при Я не знаю, что такое катушки Мишина. Сейчас уже очень много мне начинают скидывать очень много разных, я не знаю, как назвать их, препаратов, аппаратов которые кто-то как-то изобрел для чего-то. Это все ребят, костыли. И, возможно, они на каком-то этапе кому-то понадобятся. Я ничего, я ничего не отрицаю. Каждый человек выбирает себе тот путь, который ему более комфортный. Электрический прибор. Возможно, он вам понадобится, но вы должны четко понимать, что это костыль на какое-то время. Вы не можете через искусственное э, принятие чего-то выйти в природное и в настоящее. Через искусственное в настоящее выйти невозможно. Через искусственное вы можете подготовить свое тело к естественному, в переход в естественное вот так вот, для изменения чистоты от паразитов понял, <с> все, здорово вот, поэтому на каком-то этапе возможно, да, но я ничего не пробовала и у меня нет э, тех ребят, которые бы мне рассказали что вот я вот пробовал такой-то аппарат мне он очень помог и я за счет него переосмыслил какие то вещи и вот вошел в такое-то состояние пока я не могу вам этим похвастаться поэтому не знаю Ребятки, задавайте еще вопросы вот. И в 21 час У нас с вами будет В закрытом клубе Тема, которую мы еще раз Проговорим Почему я не могу зайти на сухие дни Что держит Когда уже вроде бы все Готово уже не хочется кушать, уже не хочется пить, уже хочется э, вновь в это состояние, которое, которое очень радует. Э, и почему-то вот не можем. Вот мы об этом поговорим. О гвозди. Гвозди, гвозди это... Да, у нас, кстати, на ретрите... Я их убрала уже... У нас на ретрите будут гвозди. Кто поедет на ретрит, с собой, ребят, берите. Я тоже обязательно возьму свои любимые гвозди. Это да, это, это вас моментально выбрасывает, выбрасывает в состояние здесь и сейчас. Вы не можете думать о чем-то другом. Вы можете думать только о моменте, и в этот момент оно обязательно, обязательно э, случается именно те распаковки, которые у вас на поверхность, и с каждым разом невозможно привыкнуть к гвоздям, невозможно. Вы можете все больше и больше, все дольше и дольше стоять на них, но это не говорит о том, что идет привыкание, вы именно... Начинаете слой за слоем вот это вот э, снимать и подходить к самому себе. Это великолепное состояние. Я обожаю гвозди. Как думаете, а, а про что? Ара, ара, рис, а, а про что вы как думаете? А? Видимо, не дописали что-то. Yeah. Обязательно чиститься перед сухими днями? Нет, не обязательно. Смотря на сколько сухих дней вы выходите, Смотря на то, что какие у вас есть э, болячки, чтобы понимать, что, что нужно, нужно ли вообще какие-то очистительные процессы проходить. Либо без стресса для организма можно с благостью заходить mm -hmm. дальше. Поэтому это очень индивидуально. Но вот в клубе после Нового года мы это проработаем, этот вопрос. У нас будет целая неделя на это. Поэтому присоединяйтесь, кто еще не в клубе Сколько нужно времени, чтобы перейти на автономию? У всех абсолютно по-разному То есть тут нет временных рамок Абсолютно нет временных рамок Переход в автономию, это уже автономное сознание Это не про то, чтобы убрать еду и жидкость Это то состояние, когда вы понимаете, что просто еда и жидкость неинтересно становится. Вы не получаете там столько эмоций, сколько получали еще вчера поэтому у вас когда стоит это все вы можете даже там кусочек какой-то взять вот и понимаете что уже не то уже не интересно уже хочется других действий другого, другого восприятия этих качеств вашего жизни вашей жизни и поэтому вот эта вот как раз еда и жидкость она отваливается Сама собой как только вы переходите на автономию вот что такое автономия это автономия сознания так, Тагир, вопрос. Плазменная вода помогает в переходе на автономию. О, Господи, какие вы умные вещи говорите? Какая плазменная вода? Ребят, помогает в переходе на автономию. Это переход на автономию, это автономия вашего сознания. А вы мне все время говорите, помогает ли то-то или то-то закрепиться вне неедении и вне питье. Это разные вещи. Когда вы переходите в автономию, то еда и вода отваливаются. Это другой процесс. Когда вы перестаете кушать и, и пить, то вы не факт, что вы войдете в состояние автономии. Вы можете просто прочиститься на каких-то своих уровнях, на каких-то эм, каких своих эм, пластах сознания. Да, у вас будет распаковка и будет достаточно обширная распаковка. Но это не говорит, что вы перейдете в состояние автономии. Вы, возможно, перейдете на другой уровень жизни в этом, в этом же пространстве. Понимаете, это немножечко про другое. Как думаете, сухие э, обезвредит, если сделали прививку? Уверенно, абсолютно уверенно. Привет, Ларочка, Скоро увидимся. Круто, спасибо. Привет, Руслан. Как избавиться от вечернего зажора? Как избавиться от вечернего зажора? А что вам не хватает? Почему? Почему вечерний зажор? Что вы хотите? Что вы для себя хотите принять, когда вот этот вот ваш вечерний зажор? Какую эмоцию вы хотите? Какие, какие дополнения к самому себе вы хотите этим это сделать? Потому что вечером что? Вечером у нас освобождается, больше освобождается ум. У нас происходят те вещи, когда мы начинаем, нам нечем себя занять. Мы вместо того, чтобы заглянуть в себя, чтобы вот этого не делать, чтобы уйти подальше от знакомства с самим собой, мы начинаем эту статус заедать. А попробуйте, как избавиться от вечернего зажора. Попробуйте вместо вечернего зажора, не знаю, провести, например, какую-нибудь зарядку, неважно какая-то, это будет голтис, это будет йога, это, будут, это будет просто там стояние и, не знаю, там просто покрутить какую-то легкую пританцовку сделать, например, там на колючках, на обычных колючках. Или это вы, вы подготовитесь к тому, чтобы постоять немножко на гвоздях, сделайте себе другой ритуал вместо еды. Еда ⁇ это ритуал. Замените его, замените его картинами, замените его зарядкой, замените его прогулкой, замените его чтением 10 страниц какой-нибудь книги, просто 10 страниц, 10 страниц. Но это должен быть ритуал, потому что еда – это ритуал вашей жизни, вашего вечернего времяпровождения. Какие травы пить при переходе? При переходе никакие травы не пить, а... На выходе э, я рекомендую полынь Полынь И я очень много в закрытом клубе объясняю, что такое полынь И у меня есть в открытых эфирах Я тоже говорю, что такое полынь и почему полынь Сергей, коллега Светочка, ты привет. Все просто отдыхать, я благодарю, Сергей Дуальность единственности Ой, как красиво, как вся красиво называется Здравствуйте, вы знакомы с темой Адвайты? Но очень посредственно так. Я бы не сказала, что я прям знакома с этой темой Но у меня есть знакомые, с которыми я работала вот. И они работают как раз вот, вот с, этими вот, с этими темами И немножечко так меня иногда периодически вводят в курс дела Что это такое, потому что я темный лес в этом Я на самом деле нет не очень знакома да, да, именно от ритуала поесть не могу идти. Сделайте другой ритуал. Любой. Блин, сдел... начните рисовать, это завлекает, начните вышивать. там Потом эти вот картины алм... алмазной... алмазной крошкой, которые нужно вот там переставлять. Если вас это будет за... забирать ваше внимание, и когда вы можете, понимаете, чем детям готовлю, и все. А ничего страшного. Я тоже детям готовлю, но я четко понимаю, что я приготовлю. Если вы начнете осознанно им готовить и будете понимать, что вы не просто им готовите, а что вас ждет после готовки какое-то э, ваше занятие, которое вам доставляет огромное удовольствие, поверьте, вы ничего не попробуете. Но смотря сколько детишкам лет, потому что у меня тише, ну только отвалится. У меня дети уже самостоятельно себе готовят. Они могут даже себе суп приготовить, но им они уже у меня достаточно взрослые. Благодарю. Они у меня одному 9, другому 14, поэтому они, причем к 9 летний он чаще готовит, чем 14-летний. И он бывает готовит даже и на старшего. Поэтому так, но я не знаю, попробуйте что-то. Меня сейчас просто вдохновляют картины. У меня уже столько картин дома, что мне уже их пора продавать. Вот. Я с огромным удовольствием, мне это очень нравится И самое что интересное, когда вы себе находите вот такое какое-то занятие Вы можете участвовать в процессе вашей семьи То есть я спокойно могу рисовать и общаться с детьми У меня не занимает это вот какой-то... То есть у меня нет такого, что у меня просто все внимание только туда Мне Я с огромным удовольствием с ними общаюсь Я с огромным удовольствием провожу консультации И в это время я рисую я с огромным удовольствием провожу марафоны, и в это время я рисую. Для меня это как-то вот такое вот, не знаю, такое... Такая ос, легкая основа. Легкая основа того, на чем я делаю остальное а другое. Какой режим дня при автономии? Ну, чаще всего я. У меня бывает такое, что чаще всего, что в 5 утра у меня начинается. Англоязычные марафоны либо консультации англоязычные. И они идут примерно где-то до полвосьмого. В полвосьмого я поднимаю детей в школу, провожу, провожаю их, потому что они утром не завтракают у меня, провожаю их. Восемь часов у меня, я стараюсь какую-то либо зарядку сделать, либо еще что-то. Ну зарядку я подразумеваю, там не знаю, там какой нибудь с Настей я сейчас делаю вот у нее в закрытом клубе очень много там и по Голтису и, и Бекрам йога вот это вот мне очень нравится я вообще хочу йогой заняться но пока я не нашла э, того преподавателя с которым мне было бы приятно потому что оно все поверхностно идет а йога это, это философия это другое и вот пока я не нашла этого, такого преподавателя возможно это будет Римочка наша вот когда она откроет клуб После этого у меня, конечно же, велосипед. Вот. После велосипеда у меня, как правило, приходят дети из школы. Мы с ними что-то, ну, общаемся, либо куда-нибудь ходим. У меня есть время на то, чтобы поделать какие-то домашние дела, потому что от них никуда не деться. Это стирка, приборка, уборка. Вот. Вечером марафоны, консультации. Они идут примерно до 10-11 до вечера, вот, если до 10 вечера, то мы еще с детьми где-то часик гуляем перед сном После этого они укладываются спать, и после того, как они уложатся спать, я начинаю разбирать переписки вот, как на, Отвечать на вопросы, отвечая на вопросы, это примерно где-то уходит у меня часов до 3-4 до И вот от 3 до 5 часов, если англоязычные какие-то консультации, либо марафоны либо до 7 часов это мое время Это когда я либо рисую Либо я могу просто сидеть и смотреть в окно Я могу часами сидеть смотреть в окно На небо А если это лето, то конечно же это на улице Вот так вот проходит мой день Так, дальше Вопрос Да Нет, сейчас не могу Тише, я это дело так, советую вам углубляться в какое-нибудь недвойственное учение. Вам быстро откроется главная тайна жизни. Можете написать мне в личку, что вы порекомендуете, и я посмотрю. Так, Гир, Светлана, сколько чистых часов? 42 или 50 является первым шагом? Это не про это. Так, пересмотри, пожалуйста, эфир. Вообще не про это. Дело не в сухих часах. Дело в восприятии. Откройся. Ты постоянно у тебя все вопросы от ума. Отключай его. Он не для этого нужен. Все, что касается автономии, это идет на чувствовании, не на голове. Первым шагом к автономии. Угу. Время замедляется при автономии. Мой 5 суток. А как у вас чувство времени? Чувство времени его вообще нет. У меня вообще очень часто путаются день, ночь, какой день недели. Это путается, но тут идет не замедление, а оно как бы иное восприятие. Оно все время, оно плавно переходит. День переходит в ночь. Понедельник переходит в пятницу. Вот. Оно какое-то, оно незамедленное и не Оно, оно другое, оно плотное. И ты это пространство воспринимаешь уже как физическое, не то, что вот оно какое-то, вот его нет. Вот где-то там одно, где-то другое, а оно вот, оно настолько начинается тягуче, ты в нем полностью растворяешься в этом пространстве, в этом времени. Временной промежуток он и есть ты. Не знаю, насколько понятно я это объяснила, но попробовала. Я начинаю заедать, так как очень устаю вечером. Что-то что, что делать, ничего не хочется. Сделай себе ритуал, что-нибудь другое. Не знаю, ну полежать в ванной. Сделай себе ритуал, прям вот подготовку сделай. Купи себе или сама сделай. Сама сделай для себя вот эти вот бомбочки для ванны, которые будут тебе абсолютно полезны. После того, как ты полежишь в ванной а сделай себе какой-нибудь небольшой массаж. Это будет твой ритуал, который будет занимать определенное время, после которого ты с удовольствием ляжешь в постель. Не вреден ли бег на сухих после 60? А тут нужно смотреть, насколько... Здесь же еще бег на сухих после 60. наверное, я бы вам, если вы задаете такой вопрос, вы его не просто так задаете, скорее всего у вас либо была что-то какая-то проблема с коленями, либо вы понимаете, что что-то вам не идет в этом беге. Во-первых, нужно разобраться, почему вы задали этот вопрос. Если вы все-таки его задали время, да, вижу. Ага. Если вы все-таки его задали, то скорее всего я бы вам порекомендовала начать именно с прогулок, пешие прогулки, и начать, если есть велосипед. Но велосипед это вообще великолепный, потому что это та же кардионагрузка на весь ваш внутренний аппарат. Сердце начинает работать, лимфа запускается, кровь разжижается. То есть он все то же самое работает, только с коленей нагрузка убирается. Потому что бег, это, наверное, все таки на любитель. Это великолепно. Но вот я не бегун. Я, конечно, иногда у меня бывает, если есть какие-то красивые места, то я именно не по, не по ровной местности, а начинаю вот этот трейлить. То есть я начинаю по таких местах, где там горы, воды, там еще что-то, где трудно пройти, где трудно пробежать. Вот этим, да, я немножечко, бываю, что занимаюсь. А так не совсем я бегу, бегунья в общепринятом... Еще одна зависимость – кофе. Без кофе нет сил, поэтому никак не решусь на сухие. А захотите в клуб, я расскажу, что такое кофе. Кофе – это вообще не про кофеин, это вообще не про привычку. Кофе – это начало, это ваша психологическая зацепка. Две минуты постараюсь быстренько сейчас сказать, но это очень много. Просто, чтобы вы задумались. Что такое кофе? Кофе, когда мы утром пьем, это утро, это новое начало, это новые возможности – это то, что мы можем как бы переделать старое, то, что было вчера, уже мы можем сегодня сделать по-другому. И это такая очень глубокая психологическая зацепка именно про то, что кофе, как будто бы вы с кофе начинаете что-то новое. Это не про физику вообще, не про нее. И нет привязок к кофеину, нет привязок, это уже проверено. Можем разобрать это все в клубе еще раз я тоже люблю велосипед, класс, Светочка, благодарю, ты спасибо огромное, о, Тём, привет, соскучилась уже по тебе, ребят, у нас время, спасибо огромное, что были со мной, задавайте свои вопросы, пишите те темы, которые вам интересны, мы их обязательно разберем и присоединяйтесь в клуб, приходите на марафоны, буду очень вас рада видеть. и, конечно же, приходите на ретриты, я прям вас всех с огромным удовольствием разобнимаю. Всем спасибо, всех обнимаю крепко-крепко.